Привет и добро пожаловать на канал Я Оля. Сегодня у меня появилась гениальная идея, и кстати, это благодаря вам. Смешать лизуна вместе с лаками для ногтей. Я выбрала три цвета. Вот такой вот, вот такой вот яркий и салатовый. И сегодня вместе с вами мы будем смешивать. И также обязательно пишите в комментариях. И предлагайте свои идеи, с чем мне в следующий раз смешать слайм. И хочу сказать, что спасибо огромное за вашу активность. И самые лучшие комментарии, конечно же, попадают в видео. Буду стараться снимать каждый день. А кто хочет этого, обязательно поддерживайте меня лайком. Вот такая вот у нас получилась красота, и сейчас мы попробуем вместе с вами это все смешать. Ну что, наши лаки для ногтей перемешались и у нас получился такой бледный непонятный цвет. Так что, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а также не бойтесь экспериментировать, потому что только с помощью экспериментов можно найти самый классный рецепт лизуна и самый необычный слайм. А сегодня всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем пока пока-пока!